Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Nasdaq сообщил, что ждут изменения в этом индексе и будут добавлены 6 компаний исключены тот, тоже 6 из тех которые исключают ну вот разве что мне больше всего известно чекпоинт неплохая компания в сфере кибербезопасности вот остальные в какой-то момент времени наблюдал но уже давно за ним не слежу а те которые компании 6 добавлены компании отличные интересные и тоже рекомендую посмотреть вот, привлекло внимание две компании: Fortinet, Palo Alto. Они из одной сферы кибербезопасности. Когда-то не очень давно мы делали обзор на компании, на сферу кибербезопасности. Вот, там не было Palo Alto, а нет, наверное, была тоже, да. Вот, можете посмотреть. Вот, но привлекло внимание вот эти две компании постольку, поскольку, если мы посмотрим на развитие. Этих компаний то Пала Альта показывает ну, феноменальные просто результаты. С 4% в 2012 году уже теперь 19% рынка она занимает. Cisco находится на втором месте и держит стабильную просто планку 16% всегда. то есть 10 лет на втором месте, и долю рынка держит просто феноменальная надежность этой компании. Думаю, что любой портфель она украсит. Fortune в 2012 году 6%, сейчас 14%, то есть растет очень неплохо э, долю рынка занимает чекпоинт вот потерял часть рынка и наверное поэтому э, исключает из индекса но дела наверное, там не очень хорошо пока не знаю почему и как вот на остальные компании приходится 60 э, рынка и делят они э, в гораздо меньших долях вот. по э, установленных firewall лидирует э, fortinet 38 процентов опять же второе место завидное постоянство checkpoint 7 пала альта 4 но ну, думаю что здесь тоже будет ротация ну и естественно я посмотрел по цифрам потому что fortinet и pan находятся не, не только в одной сфере но они еще и по капитализации одинаковые фортинет uh, 32 миллиарда так Пала Альта 35 миллиардов, поэтому их можно сравнивать. И здесь сразу же видно, что uh, Fortune в этом случае выигрывает. Uh, цифры здесь просто феноменальные, и вот этот нет профит маржин растет. И растет с каждым годом. Был 12% процентов в 2012 году, сейчас 24% и будет продолжать расти. Uh, в этом отношении у Пала Альта цифры какие-то не очень хорошие. Uh, с тем что она занимает все больше и большую часть рынка и если посмотрим дальше будем сравнивать по продажам да, fortune 2500 продает, 2 500 продает два с половиной миллиарда продажи три с половиной почти миллиарда упала альта то есть продает больше причем причем если посмотреть на операционный поток ну то есть те деньги которые идут от основной деятельности чистые Чистые денежные средства, то они одинаковые у обеих компаний по 1 миллиарду. И если глянуть на прибыль, то у Fortinete прибыль есть, у Пала Альта нет прибыли. То есть она работает в минус. Интересные такие показатели. Если по Fortune все понятно, бизнес идет отлично, развивается, осваивает новые рынки, то Пала Альта как-то не сходится, вот эта вся парадигма, и зашел на. На сайт ЗАГСа, где есть цифры, отчеты. Так, ну по фортинет вроде бы все понятно. Здесь э, рост э, в течение нескольких лет. Э, рост выручки, рост э, доходности. По нет вопросов вообще нет. Вот. Если посмотрим по Пала Альта, то продажи здесь растут и растут очень хорошо. Но фишка в том, что нет прибыли. И нет прибыли достаточно давно, вот уже несколько лет. Вот. А если предметно разбираться, то у Пала-Альта очень большие расходы на административные различные издержки. Вот. И они как раз дают им минус. Вот. Если посмотреть на отчет то э, вернее движение денежных средств по компании Пала Альта, то здесь вот я не вижу что они где-то берут в долг э, они э, вместе с этим выкупают акции вот здесь да, минус постоянно причем выкупают акции это положительный признак вообще в принципе для компании вот и не берут в долг вот что интересно и если мы посмотрим по балансу то они внутренние резервы свои используют, да, то есть ну, акционерный капитал снижается. Вот отсюда, в общем, они берут на развитие. Вот. и постольку, поскольку упало Альта, какие-то просто гигантские расходы на административный персонал, на вот э, зашел на Сикин Альфа, здесь ну, чуть больше э, разбивка по расходам. И посмотрим, да, за последний год административных расходов 2 миллиарда и расходы на научные разработки 1 миллиард 140 миллионов. Интересно, давайте посмотрим, насколько же эта цифра отличается у Fortinet. У Fortinet э, миллиард. Ну, 1,2 миллиарда на административный персонал тратится и 341 миллион на разработки. То есть Пала Альта тратит на разработки в четыре э, раза больше, чем, <coughs> чем Fortinet. И что это значит? Это значит, что компания развивается в ну, четыре раза быстрее. И вместе с этим, почитав отчеты и э, то, что говорит руководство, вот в прошлом году пандемия зацепила, и они перевели вернее, создали систему, в которой работники могут работать дома и выполнять стопроцентный функционал. И не нужно приезжать в какой-то офис и все такое. Ну, то есть, вот, насколько я понял, вот это а, отняло большие там, ресурсы, чтобы сформировать вот такую работу. А, второй момент, который уже сложился из перечисленных параметров пала альта продает очень много и получает недостаточно э, денег для того чтобы э, покрыть свои э, издержки и в связи с этим приходит мнение что они несколько э, продают по заниженным ценам и это есть как раз то обоснование э, и цель компании пала альта занять как больше как можно больше э, долю рынка и здесь мы видим, что вот таким образом они добиваются своей цели. И если подводить, так скажем, какой-то итог, что ли, то... Компания Fortinet интересная, компания Palo Alto не менее интересная, и продуктов у нее, кстати, может быть, даже и побольше. И клиенты у нее очень даже серьезные, которые множество из них в Fortune 100 входят, и в 500 индекс тоже входят. По крайней мере, они об этом говорят, и они на это обращают внимание. Вот. И постольку, поскольку э, эта цель э, завоевания большей части рынка будет, наверное, в какой-то момент достигнутой, дальше пойдут чуть-чуть э, э, увеличенные цены на свой продукт в компании Palo И я думаю, что здесь будет э, неплохой рост по прибыли. И аналитики, э, вот мне удалось цифры даже найти, э, Fortinet, э, Будет расти примерно по 19%. пало Альта примерно по 17%. Это ежегодный рост. И от этого прогнозируется и рост акций. Так что для нас, инвесторов, это интересная идея. Ну, Я думаю, что график вы посмотрите самостоятельно. Обе компании имеют восходящий тренд. И в какой момент заходить, я думаю, что вы тоже сами уже определите, если вам эти компании понравились. Напомню, что Сейчас, наверное, одним из главным, главных условий для того, чтобы купить акции, является технический анализ. Так что технически смотрите обязательно. Если нужна в этом помощь, то у нас есть тоже курс специальный по технике. Заходите, узнавайте больше.